В ассортименте продукции есть крем для восстановления формы женской груди. До этого мы говорили о том, что есть крем для шеи и декольте. Но есть и интересная позиция, которая не просто является средством, которое смягчает, питает кожу, но и воздействует на подкожно-жировую клетчатку. Конечно, это средство разлаживает морщины, уменьшает дрябность, но это средство еще увеличивает объем и упругость, причем позволяет локально корректировать линию и форму груди. Это же средство можно использовать для бедер и ягодиц. По существу, средство является естественным продуктом, которое приводит к более привлекательным формам. Придает дополнительную женственность и очарование над обликом. Что же за ингредиенты позволяют совершить такое чудо? Ну, конечно же, это флоревиты. Флоревиты в основе крема для восстановления формы женской груди, это биофлоревит молочной железы, играет ключевую роль. Но помимо этого, есть компонент, который способствует увеличению объема тела за счет косметического эффекта перераспределения собственного жира. Есть такой компонент, который выделяется из азиатского растения. Вот он и стимулирует дифференцировку и адипоцитов, то есть активизирует работу жировых клеток кожи. Способствует он тому, что формируется внеклеточный матрикс и еще и жировой ткани. Все вместе это приводит к тому, что форма становится более привлекательной. Конечно, применение крема – это не просто красивый внешний вид, это еще и безопасное применение продукта. И это очень важно, что крем не содержит гормоны и не влияет на функции непосредственно, например, молочной железы. Что же у конкурентов? Есть ли какие-то аналоги? Должна сказать, что продукт хоть как-то приближающийся к, по эффективности, конечно, в нем нет флуоривитов, поэтому аналогов нашего продукта вообще нет. Но, тем не менее, из э, знания рынка я могу сказать, что то, что на сегодняшний день есть, э, стоимости превышает 6 тысяч рублей за единицу. Поэтому помимо результата, помимо безопасности и качества продукта крема восстанавливающего для формы женской груди от компании ⁇ Оклон ⁇ на лицо и... Серьезная экономия. Примерно больше, чем в 3,5 раза.